Прикладное христианство. Что такое церковь? Это сообщество верующих людей в Мессию Иисуса, Иешуа Машиаха и соблюдающих на практике, а не на словах, Его заповеди. Принято христианскую церковь делить на конфессии, направления и прочие концептуальные различия их вероучений. В этот момент и происходит дьявольская подмена понятий, когда разные религиозные организации начинают называть себя церковью, то есть духовным телом Иисуса, и Иешуа Мошаха. Фраза «тело Христова это всего лишь образное выражение метафора, обозначающая единомыслие, единодействие его последователей, поскольку благая весть – избыточествует аллегориями, метафорами, образными выражениями, другими выразительными литературными средствами, поскольку на этот счет возникает масса спекуляций, трактовок, интерпретаций, истолкований, на основе которых возникали, возникнут и будут возникать разные вероучения в рамках христианства, тем самым порождая соответствующие им религиозные, коммерческие, маммонические и некоммерческие религиозные организации. Христианство, мессианство таким образом начинает фрагментироваться на секторы и не является единым и практически представляет собой глобальное сектантское движение, в котором церковь присутствует, но им не является Другими словами, в каждой христианской, мессианской религиозной организации есть представители самой организации, но не члены единой и невидимой церкви. То есть участником религиозной организации может быть любое желающее этого лицо, а членом тела Христова, Мессии, быть и не сможет в силу своих личных качеств. Или среди волков овечьей шкуре, образно выражаясь, могут иногда встречаться и овцы. Таким образом, религиозные организации разного толка неправомерно и преждевременно объявляют себя церквями, ибо между усобица между ними приводит и к настоящим войнам, что противоречит самим основам и духу христианства, мессианства. Поэтому различные организации, виновные в агрессии, вражде можно считать антихристианскими. Например, католики враждовались протестантами. Ныне РПЦ враждуется с УПЦ, тем самым обеспечивая моральную поддержку в братоубийственной войне. Если следовать твердой логике, то, например, католическую церковь можно называть католической религиозной организацией христианского мессианского толка, претендующий называться церкви. Ведь эта организация виновна в инквизиции, которой истинная церковь, возможно, находясь через отдельных членов в ее составе, этой организации, к инквизиции дело не имеет. Или, например, русская православная церковь должна называться русской православной религиозной организацией христианского толка. Называть церковь русской означает, что у тела Христа, Мессии, есть русские части, или оно в целом является русским. А другие этносы не могут быть частями этого тела, если не примут православие. А если сказать еврейская христианская церковь, то все русские, ставшие христианами, превращаются в евреев. Выходит, что нельзя отождествлять христианские религиозные организации с церковью, а их отдельных представителей, достигших самоотречения, единомыслия, прочих благодетелей, нелицемерной любви к ближнему и Богу, его заповедям, церковью называть можно и нужно. Великие праведники – мать Тереза, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, Андрей Шептицкий. Ванга, Швейцер принадлежали к разным религиозным организациям, но при этом принадлежали к одной церкви. Представьте себе, если сказать, что они принадлежали к разным церквям. Это все равно, что разорвать Христа на части.